Надо что-то спеть Надо спеть что-нибудь да, такое Нежное Эх, Сейчас, сейчас, сейчас Я должен признаться, что Начиная с 24 февраля Я ни разу не брал в руки гитару И ничего не сочинил И только благодаря тому, что мне сказала, да, приезжай к нам что-нибудь, спой Это было единственное, что заставило меня сдвинуться с мертвой точки И поэтому я немножко еще не очень четко играю, если вы не заметили, то я вам теперь это сказал. Как, как говорил мне у меня есть знакомый актер, который всегда говорит, Олег, если ты не подскажешь публике, они, ну, ты знаешь, это знаменитое выражение, публика дура. Если ты не подскажешь, они и так будут думать, что все хорошо. Будут думать, что просто как ты плохо ты играешь, и все, не и не ничего не страшного. Чаще, Эту песню я забыл, <смех> я не помню, как ее играть. А -а -а, вот отсюда, что-нибудь из старенького, совсем старенького. Из уренбойских песен. Когда-то в молодости я там работал. Почти 40 лет уже прошло. До сих пор не пойму, почему Я попал в этот маленький город До сих пор не пойму, почему с каждым днем он все больше мне дорог От любви я немного хвильной, Тундра днем, бундра снится ночами, Их кружат над моей головой Белоснежные с полохи чая. Ах ты глупая птица, где живешь ты зимой, Довелось же влюбиться в этот ветер шальной. В эти белые ночи, в эти серые дни Прилетай, если хочешь, мы побудем одни Я остался один, ерунда, одиночество не замечаю Мог бы жить, бы и жить так всегда только часто тебя вспоминаю Где ты с кем, на каком берегу И каким тебя ветром мотает Я представить себе не могу Что ты делаешь там, с кем летаешь Ах ты глупая птица, возвращайся домой Довелось же влюбиться в этот ветер шальной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 не сду, прилетай, если можешь, Я всегда тебя жду, я всегда тебя жду, я всегда...